Меня зовут Рыжкова Татьяна, и я рада а, тому, что сегодня являюсь выпускницей школы тренеров Алена Сысовой. Это классное место, где вы можете стать сильнее, где вы можете получить навыки и знания, структурировать то, что уже знаете, всего лишь за три месяца. Это место, где люди опляются а, за счет общения с друг другом, за счет общения с крутыми профессионалами своего дела, как Алена Сосоева и Инга Кирилю, которые постоянно вели с нами работу. Поэтому спасибо огромное школе тренеров за то время, а, за те знания, за те навыки, которые они дали, и за тот старт крутой которые бы получили на протяжении всего времени, учась в школе тренеров. Спасибо большое!